Менеджер по продажам Менеджер по продажам – специалист, профессионально занимающийся торговой деятельностью, управляющий продвижением товаров и услуг клиенту. Работает с партнерами по улучшению сервиса для клиентов. Оформляет сделку и организует выполнение заказа. Профессия может быть освоена слабовидящими, слабослышащими. Осуществляет организационно-управленческую и экономическую деятельность во взаимодействии с поставщиками, покупателями товаров и пользователями услуг. Информационно-аналитическую деятельность в изучении спроса предложений на рынке и обновления продукции. Социально-психологическую деятельность в работе с посредниками, поставщиками, покупателями, персоналом. Проектную деятельность в разработке бизнес-плана по продаже товара. Менеджер по продажам работает в рекламных агентствах, торгово-производственных компаниях, компаниях сферы услуг, средствах массовой информации, коммерческих отделах и отделах привлечения клиентов средних и крупных компаний магазинах, отделах реализации промышленных предприятий, отделах фирм-изготовителей, отделах частных производств. Основные обязанности. Осуществление управления предпринимательской или коммерческой деятельностью организации. Контроль разработки и реализации бизнес-плана и коммерческих условий заключаемых контрактов. Также менеджер по продажам осуществляет анализ спроса на товар или услуги. Участвует в разработке рекламной стратегии продаж товаров, привлекает к решению задач консультантов и экспертов по различным вопросам. Профессиональные компетенции Владение навыками составления финансовой отчетности, поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых договоров и контрактов, создания и развития новых направлений коммерческой деятельности. Необходимо знание в компьютерах, офисными программами и 1С. Требуются навыки делового общения и публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний, деловой переписки. Приветствуется владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций медицинские противопоказания, болезни сердечно-сосудистой и нервной систем, нарушение речи. Менеджер по продажам работает в отдельном кабинете или общем офисе с компьютером и документами, возможно работа вне помещения. Рабочий день строго не нормирован, возможны командировки. Кто такой менеджер по продажам? Это человек, который в первую очередь изменяет мнение других людей. Это очень здорово, когда у тебя есть такой навык. То есть ты можешь убедить другого человека в чем-то, передать свою точку зрения. Если ты устраиваешься на работу, ты можешь продать себя. И если ты умеешь это делать хорошо, то ты можешь устраиваться на более высокооплачиваемую работу и стать тем специалистом, тем человеком, кем ты хочешь стать. Мне кажется, что вообще, чтобы состояться по жизни, зайти куда-то по карьерной лестнице, важно иметь эти навыки, быть внутри менеджером по продажам. Потому что каждый хороший директор, каждый хороший руководитель, лидер – это в первую очередь хороший менеджер по продажам. И если ты хочешь в жизни добиться каких-то результатов, если ты поставил перед собой амбициозные карьерные цели, мне кажется, это то, что тебе нужно. Приходи в эту компанию, становись менеджером по продажам, осваивай нужные для себя навыки. И мне кажется, перед тобой вообще будут все открыты дороги. Требуется высшее образование, бакалавр.